Мы имеем некие сферы жизни, на которых удача распространяется. Это намек вам. Вы свои результаты должны получать именно там. Именно там от вас ждут результаты, что-то такое ключевое. Может, не глобально ключевое, но что-то очень важное. Поэтому силы вам способствуют, цели, которые вы проставляете себе именно в этой сфере жизни, как правило, реализуются значительно быстрее. То есть если я хочу купить квартиру для себя, я ее буду покупать до морковки на возгорении. Но Если я хочу ее купить для семьи, она сразу у меня покупается. Вот как-то и квартира находится, и деньги находятся, и все находится. И предложение выгодные, и все сразу находится. Но как только для себя думаешь, ну вот обеспечу себе тылы, нет, тылов не будет. Закономерность, закономерность. И такая закономерность обычно прослеживается в течение жизни. Как только что-то хочу для себя, ничего нет. Как только для Людей сразу все хорошо. Или напротив, может быть, строго напротив. Как только я хочу облагодетельствовать весь мир или хотя бы близкие к себе, получается все как-то очень криво. Но как только я говорю, ну хорошо, ладно, вот это вот я делаю сейчас, для себя все получается великолепно. Это опять же наверх. И вот эти закономерности, где, на какой сфере, на какой сфере жизни, на какой области интересов. То есть на пространство целей будет распространяться поток власти или поток удачи. Но в данном случае поток удачи это говорит о том, что именно там от вас результатов ждут. Выявив область, нужно определить принцип удачи. А это анализ уже событий, связанных с этой областью. Что же этот это принцип такой? А вот это как раз то, о чем я говорю. Если поступаю так-то, удача есть. Если поступаю иначе, удача иначе. И здесь нужен тоже математический анализ, потому что на этом уровне начинается уже математика, не просто чувствование, а умение видеть и распознавать систему той закономерности. Если, например, я... Хожу по утрам в лес, то в течение дня у меня все хорошо. Если я с утра поленилась, в лес не сходила, то в течение дня у меня все плохо. Пошла по субботам, убралась в лесу, все хорошо. Не пошла в субботу убирать в лес, все плохо. Это закономерности. Закономерности связанные с договором с определенными силами. Понятно, я думаю, очень несложно вычислить, если вы возьмете, просто проанализируйте свою жизнь. Вообще мы должны были сейчас делать медитацию на эту тему, да? на тему вашей удачливости. Но если вы истории жизни своей, где вы были удачливы, не вспоминаете, то медитация будет, конечно, будет пустая. Поэтому подумайте, подумайте. Следует, следует также задать себе, это первые были два вопроса, которые мы себе задаем. Еще раз. В я удача на самом деле раз, да, и в чем принцип моей а удачи. Третий вопрос, который нужно себе задать, это а, особенность удачи. Может быть это удача родовая. Ну, например, в личной жизни везло всем женщинам в нашем роде. Или в бизнесе везло всем женщинам нашей, или вот, всей семье везет в бизнес. Да? Или здоровьем обладают абсолютно все, все никто не И так далее. То есть может быть это семейная линия, то есть это семейное качество удачливости, которое переводится из поколения в поколение. Это говорит о том, что определенная миссия ожидается не столько от вас как от личности, сколько от вас как представителя рода, как линия крови. Это говорит о том, что у рода есть некий обережник, нумен, деймон, рода, который бережет всю линию крови дотягивая вас до определенного момента, всю линию крови, потому что, возможно, в этой линии крови через 5-10 поколений должен появиться некто, чье появление запрограммировано. Значит всю линию крови надо определенным способом беречь. Понятно? Да? То есть выявить, если удача есть, да, то по какому принципу она распространяется и не является ли удача родовой. Если она родовой не является, значит, она ваша личная, персональная, сугубо индивидуальная. Четвертый вопрос, который себе нужно будет задать, вытекает из второго. Принцип удачи, он распространяется на, только на определенную сферу жизни, только когда ты совершаешь определенные поступки, то есть правильно поступаешь, правильно действуешь, правильно мыслишь. О чем это говорит, на какого Бога намекает, что это такая за сила, которая говорит, действуй так, и ты мой, потому что я так поступаю. Вы достаточно много уже знаете о богах, много знаете уже о пантеонах, чтобы определить, например, это Бог природы или это бог закона, как минимум из этих двух категорий вычислить. Ну и вообще в идеале, конечно, поточнее. Дело в том, что поток удачи войдет в сознание, ядро которого абсолютно совпадает с ядром бога, то есть вот абсолютно совпадает. Как минимум у вас одни и те же цели. Он хочет мира во всем мире, и вы хотите мира во всем мире. Все совпали по целям, по крайней мере уже совпали. Пусть не по методам, пусть не по мотивам, но по целям вы уже как-то совпали с каким-то пантеоном, например, да, вычислить уже славянский пантеон, он говорит, все во имя любви, все должно происходить по любви, не по любви не должно происходить. И вы тоже так считаете, что любое взаимодействие в этом мире должно происходить не насильственным способом. Это значит, что со славянским пантеоном вы точно совпали. Но есть уже понимание, значит, своего Бога надо искать именно на славянском пантеоне. Или напротив, вы считаете, что любым способом главное ⁇ честь не потерять. Вот жизнь Роди честь никому. Да? Это ясное дело скандинав. Просто уши торчат цельных скандинавов. Или напротив, да, известный кельтский принцип, качество безупречности, то есть меня не должно вообще ни в чем упрекнуть, никто никогда ни при каких обстоятельствах. Значит, это какие Или вы считаете, что самое главное, чтобы ваша удача, принцип вашей удачи, главное, чтобы все оставалось в неизменности. Делай что хочешь, но будь верен своему принципу, изначальному принципу. Главное это. Это Или вы считаете, ваш принцип удачи находится на той плоскости и понимании, что вы должны много чего знать и много чего изучать, познать, что называется, все формы бытия в этом мире, это греки и так далее. Вы много чего знаете, принципы мы с вами на общей теории магии уже все выявили. И фактически уже закончили с основополагающими, в принципе, осталась полная ерунда. Значит, вы можете вычислить своего. Так? так можете, надо только фразу приложить. Поверьте, он сам ваше сознание стучаться не будет. Вот еще раз, он сам ваше сознание стучаться не будет. Стучаться в сознание одного единственного человека, когда 9 миллиардов возможностей, ты говорит, прояви меня, это глупо. Так будут, могут случаться только бесы. Говорить, я Бог ходим. Прояви меня. И ты, конечно, плечи расправил, сам Бог ходим ко мне постучаться. Давай, я тебя сейчас буду проявлять. И как бы я тебе сейчас, как этот Фаус, доктор Фаус, сейчас будут тебя свои условия выставлять. Мне, пожалуйста, как тот еврей. Квартиру, машину, дачу, укарач, это раз. Дальше, пункт два поехали. Да? Ну, По с богами такого не бывает. Боги играют в тщеславен людей без играющих тщеславей людей, знали, что человек тщеславен до крайности, считает, что он в этом мире один единственный вот такой самсусан. И что кроме него просто вот больше в этом мире никого нет. И там если не он, то он нигде не освятится, абсолютно ни в одном месте. И что сам Христос тук, тук, тук, и сама Богоматель не бывает. Помните человек сам случится к Богу, сам идет к нему. И сам говорит, возьми мое сознание, возьми. А Бог его спрашивает, а чем ты лучше соседа? Человек должен доказывает через преодоление препятствий, чем он лучше.